От шаг удар. Сзади нога в сторону. Смещаемся. И потом тот же группик в передней ноге.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 сейчас сразу же удар задней ногой. На этот шаг делаем сразу же удар. Шаг назад, отпрыжка и отсюда удар. Сейчас шаг в сторону и отсюда же удар. Нагоняй шаг. Ниже. влево и